день уважаемые партнеры, записываю видео, как провести регистрацию в компании Jeunesse Global. Вот вы получили от человека ссылку, и у вас есть сайт компании. Вот здесь слева, неважно на каком языке, слева есть стать партнером. Кнопочка нажимаете. Выбираете страну и регион, в которой стране вы хотите зарегистрироваться. Давайте я пример покажу на Украине. Выбираю страну Украину. Язык бэк-офиса, чтобы был на русском языке. Вы выбираете свою страну, в той стране, в которой вы хотите зарегистрироваться. Кнопочка Continue это «Продолжить». Здесь дистрибьюторское соглашение заявка на заказ. Вы можете ознакомиться, нажать прочитать, можете согласиться, как угодно. Можете прочитать, чтобы вы были в курсе маркетинг, план, политика, процедуры, условия и так далее. И потом нажимаете галочку «Я согласен» или «Не согласен». Если «Не согласен», то отклонить. если «Согласен», «Продолжить». Нажимаете «Продолжить». И здесь появляется у нас анкета, которую нужно заполнить. Так, присоединяйтесь к, компании, к семье ЖНС. И здесь вот э, выбор адреса сайта. Как у дистрибьютора ЖНС есть личная веб страница «Расширьте свои возможности». Вот имя спонсора, это мое в данном случае, у вас будет другое стоять, другого человека. URL главного сайта. Что это такое? URL сайт, это нужно придумать и... Это будет ваше название вашего интернет-магазина. Ну, для примера, давайте э, пишу Иван Иванов. И внизу нужно э, нажать «Проверить, есть ли в наличии». Если красным пишет, значит это имя занято. Вам нужно придумать другое, либо добавить э, цифру, либо букву. Разницы нет. И еще раз нажать, проверить, если ли в наличии. Зеленым. Значит, это логин свободный. Идем дальше. Выбираем, кто мы, мистер или мисс, э, э, миссис, кто мы там. Пишем имя. Английскими буквами заполняем Иван. Иванов. Иванов. Компанию не заполняем, выбираем месяц, день рождения и год. Здесь мы не заполняем ничего, тип идентификации, идентификационный номер и так далее. Имя созаявителя, здесь вы можете вписать жену, мужа, человека, с которым вы хотите вдвоем строить бизнес, по желанию, это не обязательно. Электронная почта. Записывайте адрес своей электронной почты. Почту проверяйте внимательно, пишите, потому что все письма, приходят новости и так далее на почту. Вводите телефон в формате 3.8 без плюса, ну, в международном формате. телефона введите на всякий случай это для того чтобы э, с компании вам могли позвонить оповестить о чем-то и так далее почтовый адрес заполняйте точно так как и с левой стороны в первом окошке пишите иван э, во второй колонке фамилию иванов адрес можно на русском языке написать улица Тараса Шевченко, дом 3, квартира 115. Адресная строка 2, ничего не нужно заполнять. Если, конечно, вы находитесь в селе, либо в каком-то районном центре, вы можете в адресной строке написать «село Ивановка», Нового Ивановского района и так далее. И город здесь пишите, который ближайший областной. Я пишу город Киев, штат выбираю Киев или Киевская область ставите. Программка загружается, вот подождать нужно секундочку, сейчас прогрузится. Здесь пишем индекс города Киева. Адрес доставки. Адрес доставки, нажимаете доставка на указанный почтовый адрес, галочку ставите, квадратите. здесь данные ваши загружаются, то, что мы вверху вводили. Вот загрузилось, и мы покупаем стартер-кит, вот регистрация 689 гривен, плюс... НДС будет. И стоит здесь галочка. Ничего не трогаем, опускаемся в самый-самый в самый низ. Нажимаем, нажимаем кнопку Роспись. И вот итог 827 гривен. Переписываем этот временный пароль. Он также к вам придет на почту, если вы правильно указали почту. Переписывайте 35 буквы и так далее. Нажимаете ОК. Опускаетесь вниз и выбираете способ платежа. Способ платежа выбираете кредит карт Это банковская карта. Оплачиваем. Э -э Информация о выставлении счета ставим галочку. Опять вносятся наши данные, которые мы вводили. Красным не обращайте внимания, что здесь пишет, потому что здесь пишет, в США может потребоваться расширение в 4 цифры, то есть у них индекс почтовые 4 цифры, у нас пятизначный, в других странах бывает и шитезначный, то есть на это не обращайте внимания. И здесь вводите номер карты, какая у вас виза, либо мастер ставите, здесь пишите 16 цифр без пробелов, месяц и год, например, до какого действительно карта, и три цифры, это код безопасности, с обратной стороны карты три крайние цифры. Вот здесь можно посмотреть, где это находится. Вот карту переворачиваете, вот у Visa вот три крайние, у мастер вот здесь три крайние цифры. Вводите здесь три цифры и нажимаете кнопку Submit. Все, и идет оплата. Если вам здесь напишет спасибо за ваш заказ, значит вы провели правильно регистрацию. Карточка пригодна для оплаты. Если оплата не проходит, есть три варианта. Первое. Вы неправильно ввели данные карты. Вот здесь вам напишет, проверьте. Либо здесь вверху напишет. Либо у вас недостаточно средств на карте. Нужно проверить средства. И третье. У вас не включен лимит для оплаты в интернете. Вам нужно позвонить в банк и сказать, я хочу оплатить регистрацию, ну оплатить в интернете на сумму 36 долларов либо какая у вас другая сумма э, включите мне лимит для оплаты в интернете если у вас включен лимит для оплаты в интернете у вас достаточно средств на карте значит у вас пройдет платеж вот и все Желаю вам удачи, и сейчас дальше я покажу, как для граждан Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, у них после нажатия кнопки Submit, идет еще нужно дальше ввести еще раз номер карты, я сейчас запишу видео.